ты как-то говорил, что антисемитизм арабов не связан с исламом. Тогда почему все чеченские лидеры высказывались против евреев? У них, получается, территориальные споры с евреями? Я же ответил на этот вопрос уже. Или у меня тогда было прерывание, вы не услышали, наверное, да? Антисемитизм – это такое явление мерзкое, которое, к сожалению, коснулось весь этот мир. Да? Нет, наверное, такого народа, кто, которого бы это не коснулось. И в каждом народе, в каждой стране есть вот эти вот люди, которые к сожалению, вот этой заразой заразились. И чеченцы тоже не исключение. У чеченцев никогда в истории не было никаких проблем с евреями. Но, тем не менее, какие-то люди среди чеченцев, они где-то начитались, где-то что-то там увидели и поймали вот эту волну. Тем более, учитывая, что в Советском Союзе тоже был антисемитизм. И он насаждался одно время. Разумеется, чеченцы, какая-то часть чеченцев тоже оказалась под этим влиянием. И среди чеченских лидеров тоже, возможно, были такие люди. Я, например... Помню только, могу припомнить только у Дугова. Он обычно какие-то антисемитские такие высказывания себе позволял. У него были всегда какие-то проблемы с Израилем, там, с евреями. Также мы помним песню Муцраева там, про Иерусалим. Но это, это какие-то единичные такие явления. В целом, не у чеченского государства, не у чеченцев, нет никаких проблем с евреями и не было. У нас всегда были проблемы с Россией, и, к сожалению, до сих пор они есть. В Чечне в начале 2000-х ходили байки о том, что лаххабитов придумали евреи, и шли они и от Масхадова. Яндербиев, Умаров, Хатаб и Удугов говорили, что евреи руками христиан убивают мусульман во всем мире. За ними это повторяли другие командиры во всех интервью. Я не видел ни одного интервью Масхадова или Яндербиева. А... Насчет Умарова не знаю. А... Насчет Хатаба тоже не знаю. У Дугов, да, видел. Но чтобы Масхадов и Яндербиев говорили о каком-то еврейском факторе в нашем вопросе, я никогда такого не слышал. Тумсок, вы так и не ответили. Вы как-то говорили, что антисемитизм арабов не из ислама. Получается, антисемитизм чеченских лидеров тоже эти от территориальных претензий к евреям, если дело не в религии. Я же ответил на этот вопрос уже два раза, причем я на него ответил. И еще раз подтверждаю, что антисемитизм не имеет никакого отношения к религии. В религии нет антисемитизма. Если есть, покажите. В религии она ведь не скрыта. Все тексты, они, это все открыто. Покажите. Приведите хоть одну, один аят из Хурана или один хадис. Хайфа, министр информации Чараи, удугов, всю свою карьеру вступал с крайне выступал с крайне антисемитскими заявлениями, и все это было официально, официально правительство в Чарай. Вот я его как раз таки и назвал, что я слышал от Удугова, явно такие антисемитские высказывания. Но правда он на тот момент был никаким не министром информации Чараи, он уже был в оппозиции к Масхадову, он тогда открыл свое телевидение, Кавказ ТВ у нас было. Надо понимать, что в Ичкерии была вот полнейшая свобода слова, реально там кто угодно мог открывать телевидение, что все, что он хочет там вещать, как бы в этом плане, ну вот в полном объеме была свобода слова. И у Дугов, не исключение, у него было свое телевидение, и вот он, он допускал такие высказывания. Я это помню. Ну и что теперь? Мы все теперь должны за него нести ответственность, бы к этому клонить. Что нам теперь с сделать? Да, я не осуждаю эти высказывания, не согласен с ними. Что мне теперь? За него ответственность нести? Мархиев Даниэл. салам алейкум. Я ингуш и никогда не делил нас. Мы один народ, ты полностью прав. У алейкум ассаламу арамату баракату. Баракаллаху фейк, брат. Капитан Марат. Салам Тумсо. Я принял твое предложение и назначаю тебя юнгой на ковчеге. И ни одна масонская нечисть нас больше не рассорит. То, что Удугов говорил, это и есть официальная позиция Чеченского государства. Он занимал эту должность еще в Первую войну. Говорил это очень долго и всегда говорил антиеврейские вещи. Никакой ответственности вы не несете, просто факт, что Ичкерия была полунацистским образованием. Не, ну это ложь. Дугов, когда позволял себе такие высказывания, он уже не был, никак, вообще не занимал никакой должности при Ичкерии. Во время первой российской чеченской войны у Дугову и вообще э, чеченцам было не до евреев, не до антисемитизма и так далее. Вот эта тема, вообще антисемитская волна, она, она началась приблизительно в году где-то 98-м, наверное. Когда как раз таки у Дугов открыл свое отдельное телевидение. Э, и вот тогда пошла эта тема. Он уже тогда не был э, ни, никаким министром, ни вице-премьером, ни кем. Он был уже оппозицион, оппозиционным политическим деятелем на тот момент. Он был против Масхадова. И он единственный человек, которого я припомню, кто вот на таком уровне позволял себе такие высказывания. Но Удугов себе много чего позволял. Я сам очень много знаешь, претензий могу предъявить. Там, его высказывания, когда шли на Дагестан, там, он себе позволил то, чем сегодня кадыровская пропаганда пытается нас там упрекнуть. Это все у Удугову принадлежат эти высказывания, но он на тот момент не был никаким действующим чиновником нашего государства. И даже если бы был, это все равно была бы его личная позиция, а не позиция нашего государства. А, тут еще был от Хаифа. Если три президента страны и ее главные историки и главный пропагандист будут обвинять в бедах один определенный народ, то очень скоро в этой стране будет очень высокий уровень ксенофобии этому народу. Так и было в анти... Семитизм. Так и было с антисемитизмом в ты хотел сказать. А, знаешь, я так понимаю, ты не пробиваешься, как бы. Давай тогда дальше ты просто будешь писать свои комментарии. Тебя здесь люди будут читать, и твоя цель, как бы, достигнута. Но спорить со стеной я не могу. Либо ты предъявляешь как бы, доказательства, что наши президенты это говорили. Три, как ты говоришь, покажи нам эти слова: либо, ну, продолжай тогда. У тебя есть такая возможность. У меня здесь свобода слова, как ты заметил. Ты можешь бомбить.